Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить вообще очень легкое блюдо. Этот рецепт, во-первых, офигенно вкусный. Во-вторых, ингредиенты, которые вы видите здесь... Вы можете найти в любом магазине. И в третье, все, что вам понадобится для приготовления, это не куча ложек и мисочек, а всего лишь одна кастрюля. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Итак, нам понадобится, у меня тут бедро куриное, примерно полтора килограмма. Берите только бедро, другое не берите, потому что эта часть курицы более сочная и вкусная, на мой взгляд. Один такой большой репчатый лук. 4 зубчика чеснота, пару веточек тимьяна. Если нету, можете добавить прованские травы пол чайной ложки. Еще нам понадобится немного эстрагона. Если не нравится, добавьте ту зелень, которая вам нравится. С 2 столовые ложки топленого масла. Если нету, все очень просто, можно заменить на сливочное. Кстати, рецепт топленого масла будет в описании. Переходите и посмотрите, как просто готовится это масло. Нам еще понадобится стакан воды, у меня тут примерно 250 мг, столько же белого сухого вина. Друзья мои, знаю, что очень много мусульман смотрят мой канал, для вас вместо вина можете добавить виноградный сок. Это прекрасный заменитель белого вина. 2 столовые ложки дижонской горчицы, цедра одного лайма или лимона, разницы нет, и полкилограмма молодого картофеля. Первое, друзья мои, возьмем голень курицы и порежем пополам. Да, друзья мои, нам нужно убрать вот этот жир и вот эту кость. Значит, что мы делаем? Делаем вот так. Проходим по суставам. Вот так. Тут убираем. И режем по суставу. Так, смотрим. Видите? Все очень просто. Вуаля. Так и делаем с остальным. Далее, друзья мои, все хорошенько солим и перчим с обеих сторон. Друзья мои, как мы посолили, поперчили. Берем кастрюлю, ставим на средний огонь, даем ей разогреться. Выливаем оливковое или подсолнечное масло, примерно 2 столовые ложки. Когда все разогрелось, добавляем курицу кожей вниз и жарим на среднем огне около 5 минут до золотисто-коричневого цвета. Друзья мои, прошло 5 минут. Переворачиваем на другую сторону. Вот так. Видите, как хорошенько прожарилось? Вот до такой степени нам нужно обжарить нашу курицу. Переверните на другую сторону и еще жарьте 5 минут. Друзья мои, как все хорошенько обжарилось, снимите и переложите в какую-нибудь миску. Вот какая красота! Далее, как мы сняли курицу, в этой же кастрюле добавляем одну столовую ложку топленого масла. Добавляем масло, растапливаем. Пока растапливается наше масло, мы возьмем луковицу и порежем соломкой. И добавляем наш лук в растопленное масло. Сюда же идет семян. И готовьте лук на среднем огне около 5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Пока жарится лук, порежем очень мелко чеснок. Итак, как прошло 5 минут, наш лук обжарился. Добавляем к нему чеснок и жарим примерно минуту. Все хорошенько перемешиваем. Никакой аромат, это просто невероятно. Как прошла минута, добавляем вино и воду. Сюда же натираем цедру одного лайма или же лимона. Вот. Сюда же идет две столовые ложки дижонской горчицы. Все хорошенько перемешиваем. Ребята, это просто не передать. Запах стоит просто на весь район. Далее возьмем листья из трагона. Все мелко порубим и добавим в кастрюлю. Берите только листья, вот эту грубую часть. Не добавляйте в блюдо. Так у вас блюдо будет более ароматное и вкусное. Все мелко рубим. И добавляем в кастрюлю. Все хорошенько перемешиваем далее все хорошенько приправляем солью и перцем и добавляем картофель и затем добавляем курицу вот так Вот этот сок, видите, тоже добавляем сюда. Это самое ценное и самое вкусное. Как мы добавили картофель и курицу? Доводим массу до кипения. Тем временем я разогрел духовку при 200 градусах и отправляем в духовку до готовности картофеля и курицы. Это примерно 25-30 минут. Друзья мои, все готово. Вуаля! Теперь украшаем эстрагуном. Итак, друзья мои, теперь я вам покажу, как правильно сервировать это блюдо. Итак, берем курицу. Далее берем голень. Затем картофель. Перекладываем вот сюда. И затем берем немного сока и выливаем наше блюдо. Вот так. Далее берем салфетку и вытираем вот это место. И украшаем листьями тархуна. Вуаля! Теперь, друзья мои, давайте попробуем. Возьмем курицу. Вот замечательно приготовлена, видите? С картофелем. Так, нам огнем на соус. Угу. Друзья мои, это очень вкусно. Картофель и мясо просто тает во рту, и слабый-слабый привкус вина делает это блюдо просто божественным. Согласен, это не выглядит как стейк, но... По вкусу это просто шедевр. 10 из 10. Да, вам придется купить курицу. Да, вам придется купить вина. Можно обойтись без вина и добавить виноградный сок. Но вот именно это сочетание вино, курица, картофель и немного любви делает это блюдо просто замечательным. Так что рекомендуем вам. Просто попробуйте это, приготовьте и вы просто обалдете. А на этом наше видео. Подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего вам хорошего. и бойтесь экспериментировать. Пока-пока.